Надо уходить. Надо Можешь слезать? Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага, только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? Стянька пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться, и сказал, что подождет. Но я ишла, а там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Когда вы с папой вышли из дома утром, а солнце тебя светило в лицо или в спину? В Спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу и объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Под Можно выходить. Наверное, это твари... О, здорово, их подрали. Наверное, это твари здоровенные когти. Подожди тут. Не подходи. Но! Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Хм. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт, губы перекошены, но язык порушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь, ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторванная. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там! И не подглядывай! Хм. Костный мозг высосан. Интересно. Похоже, это бес. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, волчьей печени и амелы. От него бесу будет очень-очень больно. Какая ты умная! Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Родители детей все. на сладкую тропинку. Можешь посылают. выходить. Как ты их порубила? Вот волчик короля базлица! Хм. брюхов все разодано, когти очень мощные, волки бы так не смогли. Хм, Гирюхов все разодано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Херок. Веди. И тут немножко темно. Боишься? А ты? Волчий король! Теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! А твое масло? Оно поможет? Скорее, нет. Разве что мы захотим его разозлить. Ты даешь! В жизни такого не видал. Малявка, вылезай! У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения. Он меня поцарапал. Меня-то нет, а вот хозяин мой, человек серьезный, он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой Лаката. Ну ладно, веди к своему хозяину. Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь! А вторая? Не та, ни другая! Дочь-то я узнаю? Так чтоб постарше, может и не ваша. Но шибко похоже. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду! А ну, упертывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А если я не захочу? Ну что, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и че? Обнимемся вместе, пойдем, да? Работай так, как будто ищешь собственную дочь И ты справишься Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуни по а землю провалились Что значит пропали? Ну, пропали Я утром просыпаюсь, а их нет Этого все еще мало Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может я найду там какие-то следы? Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно дверь открывать. Дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленя, рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка говорит, а у этого оленя попа за стеной. <смех> Понял? <смех> Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Отсуха опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай ту бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Погнутый подсвечник. Кто-то разбил он стену и проломил шкаф. Это уже интересно. Может найдутся еще какие-то следы борьбы? Словный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвелюс из Тусанта. Хорошие выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след. сосуд для благовоний и старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает. Анис, сандал и что-то еще. Шафран. <звы> кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет мажжевеллом дымом. Похоже на народное берег. Интересно, от чего он должен был защищать. Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Проди с глаз долой! Редко? Я, а ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но она сказала, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири Оставила мне подарок. Какой? Вот такой зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Но ну, иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Значит, здесь ночевала Цири. Молчок. Вряд ли им играла Цири. А вот, грядка… Неясная природа проклятий Лидия Ван Бредеворт. Откуда у нее такое? тебя через пятак ну как уже осмотрелся узнаешь этот медальон хм. да они а носила его последнее время ты знаешь откуда он у нее Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожеи? Ворожей есть. Старый чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если и ходила кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Ну, говорят, в молодости порешил собственного отца Секиры. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Сходи с глаз домой.